Здравствуйте, дорогие мои! Меня зовут Радарас, и сегодня мы продолжаем ровно с того момента, на котором остановились на прошлой неделе, а именно, вот у нас есть коробочка, из нее мы достаем одну за другой открытки и обсуждаем и рассуждаем на тему вообще иллюстраций к подземельям и драконам, и иллюстраторов тоже особенно не щадим. В прошлый раз у нас э, была эпоха ТСР, а сейчас у нас начнется э, следующая эпоха ВОТЦ, Прошло 20 лет. За 20 лет очень многое могло поменяться и действительно поменялось. Это уже явно сразу э, навевает думы о э, тройке. И, конечно, это Уэйн Рейнольдс. Ну, что вам сказать. Я знаю, что есть в том числе среди вас большие поклонники этого иллюстратора и художника. Ну, я в число его поклонников никогда не входил. Как бы бихолдер нормальный, хороший бихолдер, да, все хорошо. Но вот как бы на гуманоидные фигуры лучше у него не, не глядеть. Он довольно часто их рисует каким-то очень странным макаром. Ну и как бы, если, если начать потом сравнивать толщину, я не знаю, рук, ног, шеи и э, торса, то, э, то ничего хорошего от э, такого разглядывания мы не получим. То есть, э, Вейн Рейнольдс, он хороший художник, на которого надо смотреть очень и очень издалека. Так вот, издалека глянешь, ну хорошо, да, там какая-то э, пещера, бехолдер с э, развивающимися... Э, Глазотентаклями по по ветру летит и вот что-то такое там страшное кастует. и да то есть на неодушевленных предметах какие-то детали хорошие есть вот здесь скажем он пробивает щит и там немножко просачивается огонь сквозь но к людям и к дворфам и к всем прочим лучше как бы лучше их Лучше посмотреть в другую сторону. Это Реймон Свонланд, про которого я вам ничего особенно э, такого не расскажу. Но э, да, это тоже вот э, это что у нас. Э, Легенда 300. А, тогда понятно, почему я его не знаю, потому что это обложка для художественной литературы, а как бы, э, ну, как бы книжки про Дристо де Уордена я не то чтобы не читал, но я их читал очень много лет назад с, с экрана и э, обложек никогда и не видел. Вот. Ну ничего, так хорошая обложка. Дрис де Уорден, кто не знает, это вот этот вот э, э, чувак, который сбежал от э, темных эльфов, ну и вот эта вот э, кошечка тоже имеет к нему отношение. Но это какой-то э, супостат с которым э, которому он себя как герой противопоставляет дальше у нас очень хорошая э, картинка это вильям О'Коннор. это откуда из э, э, в неизвестное спуск Неизвестный. вот это иллюстрация того что мы как бы идем в дондж вот Обратите внимание, что как бы свет у нас только там, где мы его сами пронесли, но ну, в данном случае это э, кастер обеспечивает нам свет в отсталые районы и э, такая вот лестница, которая неизвестно вообще есть ли ей конец, она куда-то идет, чего-то там такое вот на стенах в, у нас то ли, то ли изображено, то ли просто украшение, то ли то ли подписи, то ли пророчество, то ли еще что-то все такое вот загадочное, странное и заманчивое у нас Буквально вот заманиваю туда э, спуститься и поглядеть, что же там такое еще будет. Потому что вот там видно, что еще есть какое-то продолжение. Вот если еще вот немножко, и там вот, вот такое вот такое будет. Ух! Но вот э, э, да, вполне, э, вполне замечательно. Кикай Котаки. Ну, написано, что рекламный плакат. Вот, рекламный плакат. С вполне, вполне качественным и великолепным красным драконом. Я даже не буду вам э, снова показывать э, изначальных драконов э, первой, э, первой версии подземелья и драконов. Но здесь как бы, сразу видно, что этот дракон с ним как бы, шутки плохи. Это настоящий большой страшный дракон композиция полностью хорошо сделана, то есть вот у нас как бы выпирают на нас его когти и видно, что морда она такая здоровая, но она просто где-то там в отдалении и он сейчас как пыхнет и все и не останется ничего хорошего тут все сожжет подчистую замечательный дракон. ничего не скажешь так это снова у нас Дрис до урден и это у нас Тайлер Якобсон. Тайлер Якобсон, он вообще, как бы, это, по-моему, первая, да, его картинка, которую мы сейчас нашли. Но вообще он из Плеяды уже художников, которые занимались э, чем? Которые занимались картами коллекционной, мотыгой они занимались. Вот. А там уже совсем, э, совсем по-другому подход к арту. Там как бы вот это, это такая нормальная проходная картинка. Ну и вот это тоже как бы нормальная проходная картинка. Но это, это как следует, полностью э, проработано все. Э, э, ну, картина, да, то есть там и, и задник есть, и э, композиция, опять-таки, все, э, Ну, композиция такая минимальная, да, то есть у нас, как бы, вот, э, вот если мы делим на, на части, как учат учебники, то, да, как бы, центр у нас как раз, вот, внимание у нас вот здесь, ну, и более-менее можно сюда, туда, куда-то продвинуть, но, как бы, здесь особенно ничего ничего рассматривать не надо. Тайлер Якобсон. Это у нас Эрик Белайл, и это у нас Мимик. Ну, просто удачная, довольно, довольно хорошая картинка. Ее очень часто любят куда-нибудь там в, в ежегодники кидать, или еще куда, или в PDF, которые они выкладывают. Потому что, ну, ну забавная такая хорошая картинка получилась. Что вот... Не ходите, дети, в данжоны гулять. Вам, вас, там, вас там ждут вот такие вот хищные сундуки. Попробуйте его открыть, а он как укусит. И все. И синим языком вас может напугать. Это снова Талер Якобсон, но это не очень удачная его, не самая удачная его картина. Потому что здесь он пытается... Эм, пытается как-то ближе стать к стилю Вейна Рейнольдса, а делать этого хорошим художником не надо. Поэтому там как бы ну, анатомия вообще как бы вся, вся уходит куда-то на второй план или уходит совсем и не возвращается к нам. Ну, как бы, ну, более-менее. То есть, кто-то такой бежит, так как бы издалека, вот, хорошо, вот, э, глянуть, да, все, что-то там такое, что-то дымится, кто-то бежит, кто-то с кем-то бьется. Но если начать э, разглядывать и, опять-таки, сравнивать э, э, размер э, кулака и размер головы и э, толщину рук и, рук и ног, то окажется, что лучше этого не делать. 2014 год. Это у нас э, идет, конечно же, э, ну, известная э, карта. Сами понимаете, чего. Э, сами можете прочитать. Но картографов я уже, как сказал, не знаю. Поэтому тут ничего вам не скажу. Джаред Блондов. Ну, окей. Джаред так Джаред. Что, что можно сказать? Ну, ничего так. Карта как карта. Это у нас червячок которого нам сделал Марк Бем. 2014 год. Не подписано откуда. Возможно даже из, из Monster Манола. Ну да. То есть для, для того, чтобы сделать иллюстрацию того, что это такое за монстр. Вполне нормально подходит. И как вы уже знаете. Естественно, когда человек открывает Monster Manual и хочет начать играть, то да, можно взять, прочитать стат-блок и оттуда плясать. Можно взять, прочитать текст художественный, который там описывает, как они вообще питаются и откуда они есть пошли. А можно глянуть на картинку. Ну, теоретически нужно и то, и другое, и, и третье, и еще откуда-то, возможно, что-то брать. Но э, уже как бы взглянул на вот такую вот картинку, какие-то э, какие идеи в голове появляются. В общем-то, для этого они и делаются. Это у нас снова Тайлер Якобсон. И вот здесь уже все нормально. Здесь уже все хорошо. Э, здесь уже как бы видно, что это, э, это человек, который делает э, иллюстрации не первый день. Э, что он умеет и, э, э, и построить композицию и, и ввести какого-то монстра, которого будет на которого будет страшно взглянуть. И что-то такое еще вдали сделать, какой-то какой фон, какой-то задник. Все здесь как бы на своем месте. Это не совсем тот стиль, который вот был в 80-х там у э, того же Изли. Да? То есть это не, э, э, не вот такие вот э, картинки. Это не Изли был, это Паркинсон. Но он у меня первый э, открылся. Где-то был Изли. Ну вот это был Изли. Да? То есть стиль совсем не тот. Совсем не тот. Но годы идут. 80-е годы ушли. Сейчас идут 2010-е нет, сейчас уже 2020, но в данный момент то, на что мы глядим, это 2010 и вполне это соответствует тому, что происходит в развитии подземелья драконов. Это у нас Сирил Фандерхаген. Иллюстраторы США, но бельгийского происхождения, как видно по фамилии, достаточно именитый и вообще известный тоже как раз вот мотыгой и прочими подобными вещами. А вот это Реймонд Свенланд. Он немножко более уже известный и в том числе известный именно вот этой вот картинкой, потому что это, конечно же, тоже обложка для Монстр Мануэлла. И ну, это есть такая как бы, негласная, негласная традиция у художников разных поколений, разных версий правил. Рано или поздно нужно как бы, подумать и показать, как выглядят бихолдеры именно в, в рамках этой версии правил, в рамках этого подхода. Вот. вот здесь бехолдер, он такой вот э, э, страшный, он видно, что он э, что то в таком э, пасти раскрыл, зубы во все стороны. Вот. Это уже э, не тот э, бихолдер, которому хочется поднести цветы. И от него э, скорее надо убегать, чем, э, э, чем не убегать. Вот такой вот такой вот у нас монстр манул, ну какие-то там, какие там еще чудовища где-то на заднем плане летают. Тоже как бы можно, можно поразглядывать. Да, это не изли, но поразглядывать можно и много разных деталей можно для себя найти. Но в основном именно такая вот картинка для обложки, она делается просто для того, чтобы людей как бы, заманить в... Эм, ну, <смех> э, если цинично, то заманите на то, чтобы они купили эту книжку. Но так вообще заманить в э, мир, где они играют вот такую вот роль. Кого-то, кто взял молот и пытается не допустить, чтобы этот, э, э, что это, э, этот бихолдер куда-то там вылетел. Ну или наоборот, убегают и допускают это. Это у нас Майкл Комарк тоже довольно, довольно известный и популярный сейчас художник. И это, конечно же, кто? Тиамат. Это Тиамат, потому что, ну, потому что очень много голов и все головы разного цвета. Там еще будет какой-то Тиамат. Сейчас даже забегу, наверное. Нет, это сложно будет находить, не, не забегу, Ну потом покажу. Но э, там как будет тема такой э, технически, технически рекламный, а здесь вот настоящий э, теомат, тема, что вот там кто-то даже пытается что-то что ей внушить и что-то ей рассказать. Но, э, да, то есть, главный, главный, э, главное сообщение здесь, это что э, с лучше не шутить. Потому что, э, ну, потому что это такой э, божественный пятиголовый, пятиглавый дракон с весьма-весьма существенными и хитдайсами, и э, способностями в любой версии правил, в том числе в сегодняшней. Так, ну давайте дальше идти. Это у нас Марк Цук. И тоже вот э, такая неплохая композиция с э, дракона-черепахой, которая пытается э, сожрать руль э, корабля. Ну и там вокруг нее плавают всякие мелкие алкулы, Но она целенаправленно э, плывет э, для того, чтобы атаковать корабль. По-моему, очень хорошо. Вот это тоже вообще замечательно. Это Дэрен Бейдер, или Бадер, 2014 год. И такое вот, такая вот избушка на курьих ножках. Там Есть некоторые фигуры, есть то, что всегда с, еще с Билибина и с Воснецова ассоциируется с Бабой Ягой. Это черепа, дающий свет. Вот. Ну и... Как бы тут, тут все на месте. Тут э, это не та избушка из мультиков, которой, э, с которой можно как бы, вполне легко как-то справиться. Здесь это э, сурово, такая занесенная лапа. И вообще э, ночь темно, никто на помощь не спешит. Так, это у нас снова Тайлер Якобсон: эм, Красные драконы на Neverwinter. И там не подписано, но э, кто знает, кто, кто узнает, тот э, сразу скажет, что это картинка, и откуда из. Э, ну, где она была использована? Она была использована в э, экране ведущего для э, пятерки. Потому что ну потому что. Замечательный дракон. Где-то там внизу чего-то такое, где дракон уже был, оно дымится и разваливается. А здесь он летит, довольный вполне самим собой. Морда как у кота. Концептополис. Танцептополис это не отдельный художник, а это такая фирма, в которой несколько художников у них там на зарплате сидят и остальных они нанимают просто по надобности. Но они появились где-то лет 15 назад и довольно активно участвуют вообще в жизни в ролевой и около ролевой. Очень часто можно вот увидеть подобные картинки, которые сделали именно они. Вот это один из классических монстров Displacer beast, который здесь вот тоже как бы изображается в, в вполне таком стиле пятерочном. то есть шутки с ним в общем то плохи, но ну, это, это именно иллюстрация этого монстра, не, не того даже как монстр себя ведет в контексте вот как здесь было. А это чисто монстр. То есть там никакого, никакого задника нет. Ну и в пятерке, как вы знаете, если открывали когда-то эти книжки, то там просто делается такая клякса какая-то цветная. И на нее уже наляпывается картинка, которая дается. Но, как бы, да, это монстр уже не, не мультяшный, но и не э, э, классический фэнтезийный, где как бы вырисовывается каждый, каждый волосок. Это просто такая вот. Страшно-ужасная штука, у которой есть куча хитов, и которая хочет на нас напасть и что-то с нами сделать. Наверняка покусать хочет. Тайлер Якобсон. Это зуб тмой уже. Это Пошли всякие ужасы. То есть Тайлер Якобсон как бы уже видно, что человек, в общем-то, способен к совершенно разным стилям. Но вообще как бы, ну, тащит, тащит, нормально все. Все, все ужасно, страшно, пугающе, гниеюще и разваливается все. Но не совсем. Возможно, еще успеют кого-то попусать. Очень хорошая картинка, очень стилизованная и не совсем не совсем серьезная, то есть в ней, в ней нет такого вот вылизанности, как здесь, у Концептополиса. Это Джейсон Рейнвил, и это обложка к книжке про Занотар, про как раз такого вот бихолдера, который, у которого появилось имя, и в связи с этим именем у него там целая здоровенная Квентон, целую книжку фактически с различными связями, которые он имеет с, со всем прочим миром. Вот. Ну и здесь, как бы ему в том числе дали э, такой вот аквариум с рыбкой. Замечательно. Это кажется тоже Тайлер Якобсон, и э, здесь э, опять-таки еще, еще один стиль, который он э, нам показывает. Это такой вот э, стиль с э, э, гиперреалистичным лицом, то есть это, ну, как бы вообще, извините, это могло быть фотографией. Ну, может, он с фотографией идеал, но никого это особенно не заботит, потому что есть, э, есть какая-то динамичная, динамичная поза, есть что-то значимое, дымящаяся монета в руках у э, этого чувака. Вот. И что-то такое серо-синее серо здесь, и что-то такое совсем уж э, страшно желто-красное там. И вот на этом вот контрасте оно, оно, и выезжает это все. Тайлер Якобсон. Это у нас Винсент Прос. Это кто? Это что вообще? Водордип. Да. Это Водордип и это из одной из совсем недавних книжек, которые я еще, честно скажем, не проштудировал совсем до конца. Но, э, да, то есть, здесь мы уже видим немножко, чуть-чуть попытки вернуться к, э, ну, хотя бы к парадигме такой вот, что, э, да, это у нас фэнтези, поэтому там у нас не просто драконы летают, а э, у нас какой-то замок, ну, не, не, совсем, э, не совсем реалистичный, не такой уж, чтобы он вот, вот сразу... Э, э, Казался чем-то похожим на существующие замки, но такое вот нагромождение башенок, но тем не менее там вот какой-то город и вглядываться можно довольно долго, в разных углах города будут какие-то разные тоже башенки, домики, еще чего-то, какие-то фигуры, которые гуманоидны, но не совсем, видите, голова там какая-то странная с рогами. Вот, и это э, рост явно нечеловеческий. Э, не и так далее. Корабли там, маяк и все такое прочее. Water Deep. Да, но ну, это тоже обложка с, э, про Марден Кайнена. Это все, э, все это тоже видели. Возможно, даже и читали. Но, во всяком случае, э, мелькает она достаточно, э, достаточно часто. Вот это у нас Джейсон Ринвилл. Ну да, Waterdeep, да, Baldur's Gate, ничего не могу э, сказать. Хорошо, да, карты. карты. Ну, как-то как вот я. Майк Шлей и Джейсон Энгл. Майк Шлей что-то что знакомое, но про второго не скажу. Ну, про Гейт, возможно, он делал и первую, ну, не знаю, не, знаю, не гарантирую. Еще одна картинка, вот могу даже вернуться на несколько назад и показать, да, что вот это у нас, это у нас было, что это у нас был Water Deep, а это у нас Baldur's Gate. Ну да, то есть э, да, это не то же самое, но э, стиль очень и очень и очень похож. Это, хотя э, это студия Ларьян э, то есть это делал совсем другой художник. Это не просто, что кто-то не смог, э, не, не может ничего другого. Нет, к Винсенту просто никаких э, претензий нет. А здесь просто, просто делают нам вот такую вот, э, э, такую вот иллюстрацию. Я бы сказал, что здесь даже. Немножко более, немножко более, правильно, немножко более реалистично это все э, сделано. Там все-таки был э, было такое вот нагромождение башенок, а здесь, ну как бы вполне, вполне более-менее и зубцы и, э, и ворота и башни все э, как бы ничего не могу сказать. Все, все сделано правильно. Здесь у нас Тайлер Якобсон, <смех> э, снова. И э, ну да, тут э, тоже снова какая-то страшная, э, э, страшная снежная крокозябра лезет из шторма, и вот полузамерзший чувак пытается от нее как-то от, отгородиться. Тем, кто только вот только вот такую картинку видит и не знает ни контекста, ни э, книжки, ничего. Уже как бы что-то такое вот со страниц э, э, или с, этой, э, э, с этого холста такое выпрыгивает и, э, возможно, затягивает, да, и хочется, хочется узнать, что там вообще такое происходит, кто это вообще такой стоит и что это, что это за э, штука, и почему у нее такие рога выросли стоит ли стоит ли соболезновать этому чуваку замерзающим и так далее да вот это тот тема от которого я пытался э, найти вот и э, ну это просто такая э, рекламная э, рекламная картинка немножко вот этим вот напоминающая э, мультик э, про подземелье дракона вот. но как бы ну не совсем не совсем э, не совсем то, что там было. Но похоже, похоже. Не написано даже, кто делал. Вот. И это у нас что? Это у нас, я думаю, последняя э, картинка. Потому что вот эту мы уже видели. То есть э, это 50, э, мы уже глянули, и это 50 те же самые. Вот. Но так как эти я сортировал, а те нет, то будет немножко в другом, э, э, в другом виде. Вот. И это вроде как комиксы, да? Нет, это э, мультик Венджер. Вот, ну, про мультик ничего не знаю, не скажу. Если мультик такой действительно есть, надо глянуть. Но да, это стиль комиксов. Также, также могли бы написать Халк или Спайдермен, или что-нибудь в этом духе. Вот, как-то так. Такие вот э, э, такие вот ништяки иногда попадаются на э, просторах интернета. Что-то сомневаюсь, что я действительно заполню 100 открыток, кому-то их отправлю и буду здесь складывать дайсы. Можно было бы, конечно, но нет. Я оставлю это жадно себе и буду временами тоже так вот доставать и просматривать радоваться тому что было все это хорошо то есть я как бы не, не хочу как-то э, чтобы это выглядело каким-то наездом на э, художников иллюстраторов они все старались э, они все вложились в э, то чем подземелье так он и стали сейчас и вот э, да сейчас мы имеем и тайлера якобсона с э, его очень многогранными э, талантами. И имеем э, Дэвида Сазерланда с э, его просто как бы желанием чего-нибудь такое красочное э, сделать э, и как-то нас, э, как нас развеселить и э, разные мы имеем композиции, подходы э, стили и э, от этих стилей так или иначе от того что э, что мы получаем э, что, что у нас попадает на обложку, и что мы получаем в, в продукте, так или иначе это влияет на то, как у нас идут дальше игры, что у нас происходит за игровым столом. Ну вот как-то так, на две недели у нас растянулась попытка показать содержимое этой коробки. Ну, поглядим, что там э, дальше будет. Коробок вообще много, можно много о них рассказывать. И я думаю, что иногда будем такие вот э, попытки дальше продолжать. Ну, а пока что, спасибо за внимание. Всего вам доброго. С вами был Радагаст. Если понравилось, увидимся еще.